От своего богатого папы будущий миллионер узнает, как вырваться из «крысиных бегов», используя свой интеллект, волю и финансовую грамотность. «Крысиные бега» – бесконечная рутина работы на всех, кроме себя. Трудитесь только вы, а другие – правительства, коллекторы и начальства – получают большую часть вознаграждения. Почему мы продолжаем в них участвовать? Потому что в жизни большинства людей преобладает страх осуждения со стороны общества. Пример. Мантра «Ходи в школу, учись хорошо, найди хорошую работу» – это устаревший совет, основанный на идеях прошлого наших родителей. В те времена было принято устраиваться на работу сразу после окончания колледжа, десятилетиями работать в одной компании и уходить на пенсию с хорошим пособием. В наше время этот способ не обеспечивает жизнь без финансовых трудностей и бедности. Можно усердно учиться, поступить в хорошую школу и найти высокооплачиваемую работу. Но никогда не заработать состояние, увезнув в крысиных бегах. Благодаря вашей тяжелой работе богатеет ваше начальство, но не вы. Страх и жадность могут заставить финансово неграмотных людей принимать неразумные решения. Деньги вызывают у всех страх и жадность. Если у вас есть деньги, то, скорее всего, вы будете думать только о вещах, которые можете на них купить жадность. Если же у вас нет денег, вы беспокоитесь только о том, что, возможно, их никогда и не будет страх. Люди, неграмотно распоряжающиеся своими финансами, склонны позволить таким эмоциям управлять своими решениями. Пример. Вы получили повышение и изрядную прибавку к зарплате. Можно вложить дополнительные суммы в акции или облигации, которые принесут вам прибыль, или порадовать себя новыми покупками. Страх потерять деньги может помешать вам инвестировать в акции или другие активы из-за возможных рисков, хотя такие инвестиции принесут вам богатство. Жадность вдохновляет купить на увеличенную зарплату большой дом, что кажется более реальным и безопасным вариантом, чем покупка акций. Но этот вариант означает более высокие выплаты по ипотеке и непомерные счета за коммунальные услуги, фактически сводящие на нет ваше повышение. Изучайте вопрос инвестиций, рисков и долгов, и вы сможете принимать рациональные решения даже во власти жадности и страха. Финансовая грамотность жизненно важна как для личного, так и для общественного благополучия. Чтобы стать богатым, не обязательно быть талантливым и способным. В мире полно бедных талантливых людей. Необходимо быть финансово грамотным, разбираться в бухгалтерском учете, инвестировании и тому подобное. Этому не научат в школах, изучение финансов не включено в программу. Детей не учат сбережению средств или инвестированию. Как следствие, они неграмотны во многих темах. Это проблема не только молодежи, но и высокообразованных взрослых людей, принимающих неверные решения относительно своих денег. Большинство руководящих политиков безграмотны в финансовом отношении. Как следствие, непомерные государственные долги. Полное отсутствие пенсионного планирования у многих граждан – признак некомпетентности в принятии решений по денежным вопросам. Пример. В США, 50% работников живут без пенсии. А остальные, почти 75-80%, на мизерном пособии. Если этих знаний нам не дает общество, необходимо обучаться самостоятельно. Во времена великих экономических перемен необходимость хорошего финансового образования становится еще более острой, особенно для желающих разбогатеть. Финансовое самообразование и реалистичная оценка своих средств – шаги на пути к богатству. Чем раньше вы начнете следовать пути к личному богатству, тем лучше. Больше шансов стать богатым, начав в 20, а не в 30 лет. Для начала честно оцените свое финансовое состояние. Какой доход можно ожидать сейчас и в будущем, и какие постоянные расходы вам под силу. Поставьте реалистичные финансовые цели. Например, купить Мерседес в течение следующих 5 лет. Развивайте свою финансовую грамотность. Обучение, инвестиция в ваш разум. Прекрасный способ сделать это – работать за знания, а не за деньги. Пример. Если вы боитесь отказов, попробуйте поработать в компании сетевого маркетинга. Зарплата будет небольшой, но зато вы выработаете навыки продаж и обретете уверенность в себе. Занимайтесь финансовым образованием в свободное время. Запишитесь на курсы и семинары, читайте книги и общайтесь со специалистами. Научитесь рисковать, чтобы стать богатым. Безумие это делать одно и то же снова и снова, при этом ожидая разных результатов. Если вы хотите изменить свое текущее финансовое состояние, начните по-другому обращаться со своими средствами. Научитесь рисковать, все успешные люди идут на риски, они не боятся их, а управляют ими. Рисковать, значит не всегда чувствовать себя в финансовой безопасности, размещая средства на основных изберегательных счетах в банке. Инвестируйте свои деньги в акции или облигации. Они более опасны, чем обычные банковские счета, но приносят больше прибыли и за более короткое время. Или воспользуйтесь другими видами инвестиций – недвижимость, налоговые залоговые сертификаты – в США. Чем выше потенциальная прибыль, тем больше риск. Всегда есть шанс потерять все свои инвестиции, но не рискуя, вы точно не получите больших доходов. Не упускайте возможности и старайтесь справиться с рисками. Это необходимые условия для улучшения своего финансового положения. Не теряйте мотивации. Путь к богатству долг и утомителен. Упасть духом очень легко, когда вы сталкиваетесь с препятствиями. Необходимо найти способы сохранить мотивацию, даже в случае неудачи. Составьте список «хочу» и «не хочу». Пример. Я не хочу вкалывать, как мои родители. Я хочу выплатить все свои долги в течение трех лет. Просматривайте эти списки, будьте упорны на пути к богатству. Еще один хороший способ оставаться мотивированным – тратить деньги на себя прежде, чем платить по счетам. Так вы будете видеть, сколько дополнительных денег необходимо, чтобы исполнить свои желания, и удовлетворить требования коллекторов. Платите по счетам, но в первую очередь себе. Дополнительное давление в оплаченных счетов будет вдохновлять вас на поиск способов заработать достаточно денег для удовлетворения обеих потребностей. Финансовая самодисциплина – ключевая черта успешных людей. Оттачивайте и развивайте ее, вдохновляйтесь изучением истории жизни богатых людей, таких как Уоррен Баффет или Дональд Трамп. Это добавит вам амбициозности. Лени и высокомерие могут привести даже финансово грамотных людей к бедности. Даже будучи финансово грамотным, вы будете сталкиваться с ленью и гордыней. Они могут наносить вам ущерб абсолютно незаметно. Лень – это не обязательно бездействие, это может быть игнорирование задач, которые необходимо решить. Пример. Бизнесмен, который работает более 60 часов в неделю, далеко не ленив. Работая ночами, он постепенно теряет свою семью. Заметив тревожные признаки своего поведения, он, вместо того, чтобы устранить их, хоронит себя на работе. Он ленив, избегает того, что должен делать, и, скорее всего, пострадает от последствий в виде дорогостоящего развода. Высокомерие в случае финансового краха может быть определено как «неграмотность плюс эго», сочетание недостаточных финансовых знаний и слишком раздутого эго, чтобы признать это. Высокомерие особенно опасно при инвестировании. Пример, некоторые биржевые брокеры попытаются давить на вашу гордость, чтобы продать побольше акций и увеличить свою комиссию. Они стимулируют ваши эго положительными сторонами инвестиций, держа вас в неведении о негативных. Инвестируйте только в активы и избегайте пассивов. Актив приносит вам деньги, пассив стоит вам денег. Вы станете богатым, если будете инвестировать в активы. Активы, предприятия, акции, облигации, паевые фонды, доходная недвижимость, роялти от интеллектуальной собственности и все прочее, что производит доход, повышается в цене с течением времени и может быть легко продано. Когда вы инвестируете в активы, ваши доллары работают над созданием дохода для вас. Чем больше у вас, работающих долларов, тем лучше. Цель – доход, превосходящий расходы. Реинвестируйте превышение доходов в активы, используя еще больше долларов, работающих на вас. Инвесторы могут принимать определенные пассивы за активы. Пример. Дом привычно воспринимается активом, но это на самом деле это один из крупнейших пассивов. После покупки дома вы будете работать всю жизнь, чтобы погасить 30-летний ипотечный кредит и налоги на имущество. Инвестирование в такой пассив невыгодно по следующим причинам. Вы будете нести огромные затраты каждый месяц в ближайшие 30 лет. Эти платежи можно было инвестировать в потенциально более прибыльные активы, акции или недвижимость для сдачи в аренду. Для разумного инвестирования помните о разнице между активом и пассивом. Ваша профессия оплачивает счета, но только собственный бизнес сделает вас богатым. Разница между профессией и бизнесом. Ваша профессия – это все, чем вы занимаетесь по 40 часов в неделю, чтобы оплатить счета, купить продукты и покрыть прочие расходы на жизнь. Как правило, она дает вам определенную должность, управляющий рестораном, продавец, и так далее. Ваш бизнес – это то, во что вы инвестируете время и деньги, чтобы увеличить свои активы. Для достижения богатства вы должны строить бизнес, и в то же время работать в своей профессии. Пример. Повар, который учился кулинарному искусству в школе и знает все хитрости торговли. Его профессия приносит достаточно денег, чтобы заплатить за квартиру и прокормить свою семью, но он все равно не становится богатым. Поэтому он инвестирует в бизнес, недвижимость. Все лишние деньги он тратит на покупку апартаментов и квартир, которые можно сдавать. Профессии ежемесячно приносят людям достаточный доход. Вкладывая дополнительный доход в свой бизнес, они увеличивают свои активы. Ваша профессия изначально спонсирует ваш бизнес. Сохраняйте рабочее место, пока бизнес не начнет стабильно расти, чтобы ваши активы, а не ваша профессия, стали основным источником дохода. Это признак истинной финансовой независимости. Изучайте налоговый кодекс, чтобы минимизировать налоги. Существует множество законных способов минимизировать налоги. Например, инвестировать деньги через корпорации. Если вы инвестируете через собственную корпорацию, заработанные деньги облагаются налогом по гораздо более низкой ставке. В США корпорации обладают преимуществами, долги и обязательства размещаются на имя корпорации, а не владельца, что застраховывает от убытков по неудачным инвестициям. Являясь наемным работником, вы сначала зарабатываете, затем выплачиваете налог, и живете на то, что осталось. Корпорация зарабатывает, инвестирует или тратит столько, сколько может, и затем выплачивать налог с того, что осталось. Корпорации могут помочь людям очень быстро разбогатеть. Изучайте этот вопрос, ищите лазейки и льготы в налоговой системе вашего государства. Пример. В соответствии с разделом 1031 налогового кодекса США, если вы продаете свои текущие активы в виде недвижимости, чтобы купить более дорогие, государство откладывает налогообложение вашей новой недвижимости до тех пор, пока вы не продадите старую. Пока правительство откладывает взимание с вас налога, происходит прирост капитала. Самое главное. Почему люди застревают в «крысиных бегах»? Страх осуждения общества не позволяет нам покинуть «крысиные бега» и стать богатыми. Страх и жадность могут заставить финансово-неграмотных людей принимать неразумные решения. Мы не обучаемся финансовой грамотности, несмотря на то, что это жизненно важно как для личного, так и для общественного благополучия. Как я могу начать свой путь к более обеспеченной жизни? Финансовое самообразование и реалистичная оценка своих средств – это шаги на пути к богатству. Чтобы стать богатым, вы должны научиться рисковать. На долгой дороге к богатству не теряйте мотивации. Лень и высокомерие могут привести даже финансово грамотных людей к бедности. Как думают успешные инвесторы? Инвестируйте только в активы и избегайте пассивов. Ваша профессия оплачивает счета, но только собственный бизнес сделает вас богатым. Изучайте налоговый кодекс, чтобы минимизировать налоги. Подумайте над воплощением этого плана в жизнь.